В этом уроке очень важные сведения о некоторых важнейших событиях до потопного периода проведенный нами анализ малоизвестной археологии контактов ясновидящих и медиумов с иными мирами сказаний преданий эпосов письмен народов мира, позволяет нам утверждать, что прошлое человечество было не таким, каким его описывает официальная академическая наука. На самом деле разумные существа, подобные современному человеку и созданные ими первые поселения и развитые сообщества появились свыше 500 миллионов лет назад. Поэтому есть основания полагать, что индийские источники, повествующие о том, что на нашей Земле было 22 цивилизации, имеют вполне реальные основания. Рассказать обо всех этих цивилизациях, конечно, в настоящее время не представляется возможным. Поэтому мы вкратце остановимся только на том, что происходило на нашей Земле в системе Ерила Солнца за последний миллион лет. Сегодня звездой для нас будут, естественно, наши древние славянские источники, они повествуют о том, что заселение земель Солнечной системы началось много миллионов лет назад и происходило в несколько этапов. Первыми прибыли на Землю переселенцы, коим после прибыли боги-учителя, то есть асы. Они принесли с собой заповеди высших богов и богов сварожичей. Боги Аса разработали первый календарь, так как все умели и могли. Более 600 тысяч лет назад наступило время трех солнц. Тогда орбиты трех пограничных солнечных систем, включая систему Ярила Солнца, сошлись на максимальном близком расстоянии. В те времена на Мидгардземле и на других землях были дни, наполненные радужным многоцветием, ибо три Солнца, имеющие разные спектры, освещали нашу Землю со всех сторон. Сближение трех солнечных систем подтолкнуло богов-асов к более интенсивному заселению земель системы Ерилы солнца Самыми подходящими землями для наших предков оказались Земля Дея, Земля Арея и наша мидгард Мидгардземля. Эти земли имели схожую атмосферу и климат. Вокруг них в те времена вращалась по две луны, что стабилизировало их движение вокруг ерила Солнца. Вначале заселялась Земля Дея. Затем Земля-Арея, и последней заселялась наша Мидгард-Земля. Целенаправленное заселение Мидгард-Земли началось более 450 тысяч лет назад. Первоприбывшие заселили Северный материк, который появился во времена Трех Солнц. Этот материк выглядел так, как показано на карте Меркатора. Вот я вам показываю его на экране. Я уже делал вам фильм по Дарии не один, но, тем не менее, лишний раз напомнить не помешает. В центре этого материка находилась гора Меру. Ее также называли гора Мира. К ней текли четыре реки, делившие материк на четыре части. При заселении они получили название Свага, Хара, Туле и Раи. Каждая часть материка заселяли разные рода белых людей. Первоприбывшими были Дарийцы. В их честь северный материк получил название Даария. Они построили там первый свой город – Асгард Дарийский. Местность Раи заселили первоприбывшие Сереброглазые, то есть сероглазые, дарицы. Местность Хара заселили зеленоглазые харицы. Местность Свага заселили голубоглазые светорусы. Местность Тули заселили огнеглазые, ну то есть кореглазые, рассены. Таким образом, заселение северного материка Адарии родами белых людей состоялось многие сотни тысяч лет назад. Эти рода мало чем отличались друг от друга. Таким образом, на Земле образовалась великая раса. Что такое раса? Роды асов, страны асов. Именно поэтому понятие «раса» Имеет отношение Токма к белым людям. Я еще раз хочу повторить вам, дорогие мои, что нет никаких желтых рас, ни черных рас, ни красных рас. Есть Токма одна наша раса, великая раса. Потому что это роды асов, страны асов. Ну а по поводу желтой и прочих рас это уже придумали паразиты. Все остальные виды людей на нашей земле имеют иные структуры своей организации. Рода белых людей первыми заселяли незанятые в те времена северный материк и близлежащие территории. В последующие времена на нашу землю прибыли люди других видов. Некоторые из них вскоре деградировали до полного примитивного состояния. Боги-ассы запретили людям других видов заселять уже занятые территории и предлагали селиться на свободных землях. Ибо, заметьте, близкое расположение поселений людей разных видов неизбежно бы привело к смешению и ухудшению генетики всех видов людей. Ну, в общем-то, то, что происходит сейчас. Более двухсот тысяч лет назад Рода расы полностью обжили северный материк Дарио и начали осваивать другие территории Мидгардземли. Кои начали подниматься из-под воды. Эти территории были названы в честь бога Тарха и богини Тары. Освоение этих территорий шло постепенно, так как части суши медленно поднимались из воды. В те времена, более 150 тысяч лет назад, шедшая в чертоге свате Великая Асса, коснулась и земель системы Ярилы Солнца. Она разразилась между небесными родами, осваивающими эти земли, и силами пекельного мира. Грандиозные битвы завязалась за обладание землей Дея. Дэя на тот период имела две луны. Летицию и Фатту. Фатта была более крупным спутником Земли Дея, и на ее поверхности располагались силы, предназначенные для отражения внешнего нападения не только на Землю Дея, но и также на Землю Арея и на нашу Мидгард-Землю. Однако силам миров тьмы и пекла удалось захватить Луну Летицию, как плацдарм, для нанесения удара по земле Деи. Жители Деи обратились за помощью к Вышним богам, и те пришли на их зов. Вышние боги переместили землю Деи вместе с жителями через Иномирия в другую солнечную систему, Алунну Фату, к Мидгард-Земле. После этого политиции был нанесен мощный удар произошел гигантский взрыв, в результате которого была разрушена Луна Летиция. Из множества осколков Луны Летиции со временем образовался поезд астероида. Взрыв Летиции был настолько мощным, что его поток сдул часть атмосферы Земли Арея и нескольких лун Земли Перуна, кои находились со стороны Деи. В результате жизнь на поверхности Земли Арея в экваториальных районах стала почти невозможной. Часть жителей Земли Арея переселились на Мидгард-Землю, а оставшаяся часть жителей осталась, спустившись в подземные города, специально созданные на случай нападения. После вышеуказанных событий Луна Фата стала третьим спутником Мидгард Земли. Две Луны, Месяц и Леля находились на своих орбитах, и Фатту поместили между ними. Период обращения Лун вокруг Мидгард Земли стал следующим Леля – 7 суток, Фатта – 13 суток, Месяц – 29,5 суток. Из-за того, что Фата по своим размерам была намного меньше месяца и обладала большей скоростью вращения вокруг своей оси, под воздействием сил притяжения Фаты и Мидгард Земли Луна Леля приобрела яйцеобразную форму. Так как вокруг Мидгард Земли стали вращаться три Луны, то на ней начал меняться климат. Вместе с ним начали появляться новые виды растительности и животных. Температура воздуха в экваториальных районах стала выше на несколько градусов, что дало возможность силам миров света переселиться с погибающих земель по гранище, где происходила Великая Аса, оставшихся в живых жителей. Вокруг их погибающих земель тоже вращалось по три луны это были чернокожие люди так как их земля вращалась вокруг красных солнц спектр излучения красных солнц определил цвет их кожи на генетическом уровне всех переселенных разместили на экваториальных территориях мидгард земли в районе нынешней африки тут я должен вам сказать что теории наших ученых о том что чернокожие они стали только потому, что жили на экваторе, никак не подтверждается, потому что мы с вами не знаем ни одного примера белокожего человека, который бы почернел, живя на экваторе. После гибели своих многочисленных сил, кои были сконцентрированы на Летиции, и приведением непригодности к жизни большей части поверхности Земли Арея, Силы миров тьмы и пекла замыслили захватить Мидгард-Землю. Теперь они дольше и тщательнее готовились к нападению. И, наконец, около 113-114 тысяч лет назад, в результате жесточайшей битвы посланников миров тьмы, захватили Луну-Лелю. Потому что она имела не только атмосферу, но и водную среду. После чего они стали ждать прибытия откреплений. Выявилась опасность повторения громадной катастрофы в системе Ерилы Солнца. Теперь она была связана с возможностью потери Мидгар-Земли, а также как Луны Лели. Бог Тарх предложил жителям Мидгар-Земли разрушить Луну Лелю применив иное оружие, не такое, как использовалось против летицы, но более мощное по силе, с узконаправленным действием, чтобы воздействовало оно токма на луну Лелю и не причинило большого вреда Мидгард-Земле. Великому жрецу по имени Спас во время службы было видение, каким образом была разрушена Леля и как ее осколки падали на землю. Поэтому он занялся вычислением движений земных лун и определил, что такое событие вполне может случиться. Спас сразу предупредил совет жрецов и старейших людей из родов, что разрушенные части Лели могут упасть на Даарию. Советом жрецов было принято решение начать переселение родов из Дарии на южные территории, кои освободились уже от вод океана. Около 112 тысяч лет назад великое переселение из Дарии на освободившийся от вод океана территории, длившееся 15 лет, было завершено. Через год после переселения родов на Лелю прибыли силы Кощеев из Пекельного мира, и бог Тарх решил, что медлить с нанесением упреждающего удара больше нельзя. Тарх применил свое мощное оружие, и Луна Леля была разрушена. Часть осколков Луны, а также воды, превратившиеся в большое количество льда, обрушились на Мидгорд-Землю. Уничтожающий удар по Леле был осуществлен в тот момент, когда Леля и Месяц находились с одной стороны от Мидгардземли, а Фатта с другой. Причем Месяц уже опережал Лелю в своем движении по орбитам. В результате осколки от разрушенной лели одной большой части улетели в пространство за пределы орбиты месяца, другая часть пришлась на месяц, произведя на нем разрушение и снеся с него большую часть атмосферы, а несколько осколков упали на Мидгард-землю. Мощный удар осколков громадной массы, упавших в океаны, вызвал высокие волны кои прокатились по всем материкам Земли и по северному материку в том числе. Одновременно с этим произошел наклон земной оси и началась подвижка материковых плит, что привело к образованию новых горных массивов и новых береговых очертаний материков. Отголоски этих событий сохранились в преданиях многих народов живущих на разных континентах, как повествование о первом великом огне, падающем с небес и случившемся за ним первом великом потопе. славян предание об этих событиях сохранилось не только в ведах, но и в обрядах. Сейчас мало кто из современных людей помнит, с чем связан обряд красить яйца и стукать их друг от друга на Пасху. Так вот, это обряд как раз и уходит своими корнями во времена разрушения Лели и уничтожения сил кощеев. Существующий у староверов заповедь гласит Почитайте яйца в честь яйца Кощеев, что разбил дождь Бог наш, вызвав тем поток. Во время стуканьи яиц друг от друга разбившееся яйцо называют яйцом Кощеев, а оставшееся целым силой Тарха дождь Бога. Люди, переселившиеся из Дарии на новые территории, приступили к их освоению. Большинство из них поселилось на берегах больших рек, кои текли с южных гор на север. Большинство родов привлекала Великая река с притоками, кои несла чистые белые воды. Она была названа нашими предками Ирием Тишайшим, в современном сокращении Иртышом. Саму территорию наши предки стали называть Беловодием. На этой территории были обнаружены источники и озера с целебными водами, рядом с которыми находились места выхода положительных энергий Мидгард-Земли. Поэтому эти места, озера и реки стали священными. Образовавшееся на востоке громадное озеро моря, где расселился род Харийцев, было названо ими Харийским морем ныне многие его знают под новым названием как озеро байкал некоторые до сих пор помнят песню славное море священный байкал Оно и сейчас не перестает поражать людей своей чистотой обживая эти территории белые люди стремились жить в гармонии с природой считали что Токмом в гармонии с природой можно выжить и приумножить свои рода. Губить природу Мидгард Земли было строго запрещено. Даже умерших людей наши предки не хранили, а крадировали. Я делал вам по этому поводу ролик я думаю, что вы все смотрели. То есть, приносили умерших на погребальный костер, который назывался Крода. То есть, отправляли к роду, поэтому называется крода. Наши древние предки говорили, не оскверняйте тленом своим землю матушку. В последующие времена рода белых людей приумножились, и часть родов стала переселяться на восток, юг и запад. Все территории, на которые поселились рода белых людей, были названы рассенией, то есть землями, по которым расселилась раса. Еще раз напомню, раса, род асов, страны асов. В лето 106 779, но это по состоянию на 2000 год, современного летоисчисления на слияние священных рек Ирия и Оми был основан Асгард Ирийский, который стал столицей растений и беловодия, новым градом богов асов Асгардом. Свободные территории были обширны, поэтому вскоре размножившиеся рода белых людей вышли за пределы растения и распространились по всей северной и восточной территории континента, который в честь Асов получил название Асия. Сейчас эту часть материка многие народы, которые проживают на ней, до сих пор называют Асия, и только в современном русском языке это древнее название изменено на «Азия». Потомки переселившихся на западной территории впоследствии заселили Великий остров, находящийся в Западном океане. То был род антов, который перебрался на большой остров-континент, обжил его и назвал Антланью. Со временем предание об Антлане трансформировалось в предание об Атлантиде. На Анплане также поселились краснокожие люди кои прибыли с восточного экваториального материка Африка, чтобы помогать антам строить великие города и храмы, а анты благодарность за помощь стали обучать краснокожих людей многим наукам и ремеслам. Через несколько столетий на Антлане стали происходить великие торжища на кое пребывали не только мы жители с различных территорий и материков Мидгардземли, но и представители других земель, чтобы обменивать свои товары и изделия. Этим воспользовались представители миров тьмы, кои осознали, что путем вторжения при помощи силы им не удастся захватить мидгард поэтому они решили использовать хитрость и обман. Выдавая себя за торговцев других земель, они начали завозить связи среди местных жителей и среди правителей-жрецов. Но в ходе общения и обсуждения различных вопросов они стали подвергать сомнению заповеди и устои, по коим жили народы, населяющие Антлань. Основной упор они делали на то, что заповеди высших богов это не жесткие требования, а всего лишь наставление и напутствие, и что выбор всегда за самими людьми. Поэтому каждый человек должен сам решать, как обеспечить себе жизнь без всяких ограничений. В результате таких разговоров и убеждений через некоторое время среди антов и других народов Антлани появились сторонники и последователи учения кое проповедовали торговцы с других земель. Со временем на Анплане появилось немало людей, кое стали нарушать заповеди высших богов и родовые устои. Тем, кто следовал их учению, торговцы рассказывали о своих неизвестных на Мидгардземле науках и технических достижениях, которые они называли «магическими науками». Торговцы обучали этим магическим знаниям тогма жрецов из родов антов, кои стали последователями их учения. За этими нарушениями древних заповедей и устоев последовали другие. Пропаганда торговцами вседозволенности привела к тому, что некоторые из антов стали смешиваться с краснокожими людьми. Жрецы, оставшиеся верными древним традициям, выступали против такого смешения, однако остановить этот процесс не могли. Многие из них, а также из тех антов, кои продолжали соблюдать заповеди вышних богов и родовые устои, вынуждены были покинуть Антлань и переселиться на восток, на северной побережье нынешней Африки. Через некоторое время они заселили острова Средиземного моря и поселились на берегах Черного моря. В самой Антлане в результате смешения с краснокожими народами генетика антов стала все больше и более меняться, что привело к снижению продолжительности жизни у их потомства. Заповеди вышних богов и родовые устои по истечению значительного промежутка времени исполнялись лишь формально и то незначительным числом людей из родов антов. Параллельно с изменением генетики и появлением нового миропонимания в среде антов, выявилось стремление к роскошному обустройству своей жизни на основах учения, кое проповедовали торговцы. Полученные от торговцев знания стали использовать для добычи большого количества земных ископаемых и строительство различных сооружений для их переработки. Развитие получили различные виды транспорта, особенно воздушного и морского. Были созданы морские надводные и подводные корабли, а также различные летательные аппараты. В этих аппаратах использовались силовые установки, для работы которых требовалось большое количество земных ископаемых. Торговцы предоставили своим новым друзьям технические средства связи и управления, кои действовали на иных принципах, нежели те, коими пользовались представители светлых миров и рассения. Электричество, получаемое в результате переработки земных ископаемых, стали широко применять во всех видах деятельности. Ядерную энергию тоже стали применять, в том числе для добычи полезных ископаемых. Технический прогресс, как говорится, был налицо. Однако параллельно с техническим прогрессом шел духовно-нравственный регресс из окружения загрязнения окружающей среды. Жрецы Антлани погрязли в роскоши и нравственной деградации. Они стали угнетать представителей краснокожих людей и себе подобных, что стало приводить к обострению конфликтов внутри общества. Кроме того, конфликты стали распространяться и за территорию Антлани. Так как у жрецов с обычными людьми стали постоянно возникать проблемы. Они с помощью торговцев начали проводить генетические эксперименты по подавлению воли людей, то есть они начали опыты по созданию биороботов, кои бы заменили обычных людей во многих видах деятельности. Таким образом, заповеди, сдерживающие поведение людей, были окончательно забыты. Жрецы Атлани перестали различать границу между добром и злом. Поэтому их все стало интересовать только с точки зрения полезности или бесполезности. Стремление жрецов и торговцев жить за счет природных ископаемых, атлани, и деятельности других людей стало подавляющим. Приблизительно через 25 тысяч лет полезные ископаемые, антлани, были почти исчерпаны. Вся ее территория была буквально изрыта выработками, уходящими в глубины земли. Это привело к тому, что из-за громадных пустот часть острова материка ушла под воду. Тогда жрецы Антлани и торговцы перенесли добычу полезных ископаемых на территории восточного и западного континента. Они развернули ее при помощи мощных излучателей энергии. Около 73 тысяч лет назад, когда одновременно были использованы несколько мощных излучателей энергии, они вызвали подвижку магмы в районе Антлани, что привело к ее мощнейшему выбросу через вулкан Тоба, который находился на восточном побережье западного континента. Гигантская масса породы, раскаленные лавы, пыли, пепла и газов взметнулась в атмосферу. От страшной силы взрыва восточная часть западного континента и западная часть Антлани были разрушены. В образовавшуюся огромную воронку хлынули воды океана. кои затопили ее и многие глубинные выработки. В результате образовался Мексиканский залив и Карибское море. Однако восточная и центральная часть Антлани сохранились в виде группы больших и малых островов. Они образовали своеобразный архипелаг. В центре Коева был громадный остров, который позднее в преданиях древних греков получил название Посейдон, а сам архипелаг стал именоваться Атлантидой. Взрыв гигантской мощи вулкана Тоба, естественно, отразился на климате всей Мидгард-Земли. Произошло не только подвижка ее тектонических материковых плит, но также загрязнение атмосферы в результате выброса огромного количества пыли, пепла и различных газов. Солнце оказалось закрытым черными облаками от всего живого на несколько лет по всей экваториальной части Мидгард-Земли. Только северные и южные районы Земли оставались незакрытыми мощной облачностью. Началось интенсивное охлаждение атмосферы, оледенение значительной части территорий в экваториальных областях разных континентов. Кроме того, от этого извержения и последовавших за ним многочисленных землетрясений и похолодания погибла значительная часть населения в экваториальных частях земли. Особенно пострадали жители Антлани и население в центральных частях восточного западного континента, где погибла большая ее часть. Жрецы Торговцы и многие их последователи в момент извержения вулкана покинули Антлань на летательных аппаратах торговцев. Однако часть летательных аппаратов погибла, одни находясь на земле, другие при взлете. Не только мыславян веды повествуют об этих событиях, но и древние предания других народов земли сообщают об этом как о вознесении людей живыми на небеса в огненных колесницах богов и об их последующем возвращении когда небо над землей очистилось. после своего возвращения на антлань жрецы и торговцы установили новые законы они начали вести себя по отношению к оставшимся в живых людям очень жестко Любое их несогласие и неподчинение подавлялось силовыми методами, вследствие чего люди назвали их злыми богами. Если раньше генетические эксперименты проводились токмо на добровольцах то после возвращения жрецов-торговцев с небес эти эксперименты на людях проводились насильно. Всякий, нарушивший установленные жрецами и торговцами законы в качестве наказания, попадал в закрытые подземелья, где над ним производили всевозможные генетические эксперименты. Для этих экспериментов использовались древние штольни и выработки. Тех, кому удавалось вырваться из подземелий и появиться на поверхности, жители Антлани называли созданиями «темного мира» так как они уже были мало похожи на обычных людей, а больше напоминали различных монстров из древних преданий. У многих народов Земли это вошло в предание о существующем подземном мире или Аде, где обитают монстры и разные жуткие существа. Жрецы и торговцы на полученном опыте, связанном с извержением вулкана Тоба, когда они с трудом избежали гибели, стали использовать созданных ими монстров для создания врат Междумирия, чтобы иметь возможность покидать Землю, не прибегая к использованию летательных аппаратов. Технологии постройки врат Междумирия торговцы украли на захваченных землях чертога Свати. Эти технологии давали им возможность проникать на другие земли, где были созданы врата Междумирия, построенные представителями сил миров света. Построенные в Атлане и в Такеме, в Северной Африке, врата Междумирия жрецы и торговцы стали использовать для похищения людей, коих они превращали в монстров а впоследствии для переброски многочисленных отрядов монстров, чтобы вести свои захватнические войны. Но не всех похищенных людей торговцы превращали в монстров. Часть из них отбиралась и психологически перепрограммировалась для служения жрецам и торговцам. Этих психологически обработанных людей под видом торговцев они направляли на торжище в земли Рассения, чтобы разведать места расположения врат Междумирия в Рассении, системы их запуска в координаты врат Междумирия на других землях миров света. Получив необходимые сведения, жрецы и торговцы стали направлять своих монстров через врата Междумирия на юге Рассения. Похищенных белых людей монстры переправляли не в Антлань, а на землю пекельного мира, чтобы отвести от анплане подозрения в причастности к похищениям. Чтобы защитить себя от нападений и похищения людей, представители родов объединились, сотворив великое коло рассения, то есть был создан великий круг из воинов, охвативших все рубежи рассения предназначенные для защиты всех родов белых людей и врат между мирием. однако при столкновении с монстрами применялось ими неизвестное для белых людей разрушительные и парализующие волю оружие вследствие чего набеги не всегда удавалось отражать много людей и воинов было похищено монстрами, поэтому представители великого колу расений обратились за помощью к высшим богам. Как только решение о помощи высшими богами было принято, на Мидгард-землю прибыл бог Перун со своей дружиной дождавшись очередного набега из пекельного мира перун с дружиной проник через открытые монстрами врата между мире в пекло после битвы состоявшейся в пекельном мире перун вывел из полона всех белых людей уведенных туда силой и обманом а также он освободил из плена существ из других миров сил света однако в ходе битвы часть воинов пекла и монстров бежали через открытые врата Междумирия на Мидгард землю Через них Перун вывел и всех пленников. После того, как Бог Перун вернул, вызволенных из плена существ в их миры, он разрушил врата Междумирия на юге Рассения, завалил вход в них горами кавказскими. Через день он разрушил врата междумирия располагавшиеся на антлане белые люди вернулись в свои рода и по всей растении наступил великий праздник люди радовались возвращению своих родичей монстры и воины пекла оставшиеся в живых оголодали поэтому они бродили по растений и выпрашивали у белых людей еду Люди, чтобы не обращать свою радость от встречи с родичами, давали им еду, после чего монстры и воины пекла уходили прочь. Эти радостные дни наши предки помнили всегда. Они даже ввели их в календарь, как праздник Менари – День Перемен. И последующие недели – Радости. За неделю Радости наступал День Великого Покоя когда все отдыхали от праздника и размышляли о смысле жизни. После Дня Великого Покоя была установлена Неделя Памяти Предков, в дни которой поминали всех погибших в пекельном мире. Пока люди поминали своих предков, Бог Перун со своей дружиной ходил по рассеянию и уничтожал монстров и воинов пекла. Как Токма, последний монстр, был уничтожен, бог Перун вонзил в землю свою меч. Это в древних преданиях было отражено следующим образом. «И победиша злые силы вонзил в землю сияющий меч бог Перун». Все поры, представители общин Древней Русской Церкви Староверов поминают эти события. На праздник Менари, который впоследствии получил дополнительное название Каледа, люди рядятся в костюмы, имитируя монстров, кои сейчас называют ряжеными. Они ходят по домам, поют песни и выпрашивают еду. После калядных дней празднуется День Великого Покоя, а вслед за ним – Неделя Памяти Предков. По окончании ее отмечается Зимний День Перуна. В этот день люди приносят дары Богу Перуну и проходят босиком по свастичному лабиринту, который повторяет путь Перуна по рассеянию, когда он ходил и уничтожал монстров и воинов пекла. Победив монстров и воинов пекла, Перун со своей дружиной покинул Мидгард землю, пообещав белым людям вернуться, когда закончится Великая Аса. Лишившись врат Междумирия, которые находились в Храме Богов на Антлане, верховные жрецы и торговцы решили построить новые врата Междумирия, спрятав их глубоко под землей, подальше от посторонних глаз. Через пять лет врата были готовы, и они возобновили свои тайные связи с пекельным миром. Над новыми вратами мире был построен храм Великой Мудрости, в котором верховные жрецы и торговцы поместили светящий кристалл, доставленный из пекла. Излучения этого кристалла воздействовали на всех приходящих в храм Великой Мудрости, изменяя и расширяя их сознание, но при этом подавляя их психику и волю. Силы миров тьмы и пекла поняли, что вступая в открытые битвы с силами миров света им не победить. Поэтому они решили использовать другие, более изощренные и коварные приемы ведения войны. Верховные жрецы и торговцы стали настраивать народы, живущие вне пределах растения, против белых людей, используя при этом старые проверенные способы – подкуп, подмену понятий в родовых устоях и верованиях. Многих старейшин и представителей родов из этих народов они приглашали к себе в гости, при этом всегда водили их показывать великолепие убранство храма Великой Мудрости. После таких экскурсий старейшины и представители родов из разных народов попадали под полное влияние жрецов и торговцев Антлания. Чтобы закрепить свое влияние среди разных народов, живущих вне территории России, Жрецы и торговцы стали обучать эти народы строить величественные храмы и города. Через некоторое время в городах этих народов появились храмы Великой Мудрости, построенные под присмотром жрецов Антлани. В каждом таком храме жрецы Антлани установили светящиеся кристаллы из пекла, чтобы подчинить себе местное население. Службы в храмах великой мудрости сопровождались красочными необычными ритуалами и многочисленными жертвоприношением древним изначальным богам. Естественно, жицы Антлани не объясняли людям, о каких древних изначальных богах идет речь. Постепенно новые религии и новые ритуалы кои внедряли жрецы Антлани, Стали вытеснять древнейшие родовые верования и старые обряды этих народов. После укоренения своей религии фактического захвата жрецами Антлани власти над различными народами начали провоцировать войны между ними, чтобы проверить эффективность воздействия на эти народы, излучений светящих кристаллов, доставленных из пекла. И установленных в храмах великой мудрости. Не стоит думать, что представители великого кола растений и силы миров света не обращали на это внимания. Для нейтрализации излучений, идущих из храмов великой мудрости, они стали строить по всей земле три раны гробницы, ну то есть пирамиды, энергопотоки которых блокировали эти излучения не только на физическом уровне, но и на временном. Здесь стоит пояснить, что древние названия гробницы не имеют ничего общего с современным понятием, образованным от слова «гроб» или от образа какого-то захоронения. Гробницами или гробинами в древние времена называли очень большие постройки или сооружения. В славянских сказках до недавнего времени погребальные саркофаги которых помещали умерших называли не гробами как многие думают а домовинами построение по всей земле триран гробниц привело к тому что многие народы стали освобождаться из под влияния жрецов антлане это привело к объединению многих народов живущих за пределами растения. Они заручились поддержкой Великого коло рассения чтобы избавиться от господства жрецов Антлани. Это событие нашло отражение в древнеиндийских источниках, как создание империи Риши, противостоящей силам зла. В древнешумерских и в древнехалдейских источниках это описывалось как создание великой державы противостоящей силам тьмы. Эти темные силы, как сообщают вышеуказанные древние источники, располагались на западе, то есть на территории Северной Африки и на Большом острове, лежащем в Западном море. Чтобы полностью освободиться из-под влияния излучений, идущих из храмов великой мудрости, Представители империи Риши и великой державы решили объединить свои силы и освободить Северную Африку от господства жрецов Антлани. В результате действий объединенных сил не только были освобождены города на территории Северной Африки, но также были разрушены многие храмы Великой Мудрости. Жрецы и стражники этих храмов, узнав о наступлении объединенных сил с Востока, заранее убыли на Антлань. Утеряв многие территории на Востоке, верховные жрецы Антлани и торговцы обратились за помощью и советом к властителям пекельного мира. Ответа пришлось ждать очень долго, но все же он был получен. Этот ответ озадачил верховных жрецов Антлани, ибо им предлагалось использовать иные виды оружия. В основном упор делался на гравитационно-плазменные излучатели – так называемые фаж-разрушители, способные взрывать небесные тела, для питания коих использовались либо мощные силовые источники, либо энергия силовых полей Земли. Властители пекельного мира предлагали их использовать для того, чтобы разрушить Луну-Фату, а ее осколки обрушить на растению и территории двух восточных держав. Верховные жрецы Антлани побоялись применять фаш разрушители, так как понимали, что осколки фата могут упасть и на территорию их острова. Эти опасения развеяли властители пекла, заявив, что в случае опасности верховные жрецы Антлани могут перейти в их мир, используя врата между мире, расположенные под храмом Великой Мудрости. Чтобы воспрепятствовать захвату Атлантии объединенными силами восточных держав и начать строительство установок под фаш-разрушители, верховные жрецы и торговцы решили использовать своих последователей, живущих на Востоке, чтобы внести раздор между представителями разных народов. Для этого они использовали различные средства, начиная от подкупа и заканчивая распространением ложной информации. Это привело к началу раздора между союзниками и возвращению их войск домой. Когда войска вернулись в свои страны, там уже полным ходом шли вооруженные столкновения между представителями разных народов, и каждый воин из бывшего объединенного войска становился в ряды своего народа. Таким образом, бывшие союзники становились заклятыми врагами, эти междуусобные конфликты всячески поощрялись торговцами. Они то одной, то другой стране давали новые системы оружия, вплоть до оружия богов. Описание этого мощного оружия богов можно найти в известном древнеиндийском источнике Махабхарата, в котором рассказывается о его применении в древние времена. Поднимались раскаленные столбы дыма. И пламя ярче тысячи солнц железные молнии гигантские посланцы смерти стерли в пепел всю расу вришны и антхака трупы обгорели до неузнаваемости выпадали ногти и волосы без всякой видимой причины рассыпалась глиняная посуда Птицы посидели, через несколько часов пища стала непригодной. Нельзя не согласиться, что железные молнии – это ракета, а столбы дыма и пламя ярче тысячи солнц – это ядерные и термоядерные, в том числе и нейтронные взрывы. Становится ясно, что в Махабхарате описана «ракетно-ядерная война». Верховные жрецы Антлании и торговцы, втянув военные конфликты между собой бывших союзников, взялись за постройку установок под фаш разрушителя Чтобы скрыть предназначение этих установок, их строили в виде округлых храмов, не имеющих внешнего входа. Входы в эти храмы шли из подземелья храмов Великой Мудрости. Местным жителям организаторы строительства объясняли, что это храмы Великой Силы, и нужны они для великого служения, которые могут совершать только жрецы Антлане. Когда установки были готовы, властители Пекла через брата между мире переправили на Атлань фарш разрушителя. И тем не менее скрыть истинное предназначение храма Великой Силы верховным жрецам не удалось. Прибывшие на торжище Антлане представители Рассения видели строительство необычных сооружений. От местных жителей они узнали, что это строится храмы великой силы. По возвращении домой они рассказали об этих необычных храмах совету жрецов Рассения. Жрецы Рассения обратились к высшим богам и попросили их пояснить. Что представляет собой эти необычные храмы великой силы? Ответ вышних богов о том, что это вовсе не храмы, а силовые установки под фаж разрушителя, которым были уничтожены многие земли в различных мирах, заставил жрецов глубоко задуматься, как сохранить жизнь на просторах растения. Для противодействия планам жрецов Атлани стали строить силовые установки для создания защитного купола над Рассенией, который был способен разрушить на мелкие части падающие с небес крупные объекты и метеориты. Когда верховные жрецы Атлани узнали о том, что по всей территории Рассени строится система защиты, они постарались как можно быстрее закончить строительство храмов Великой Силы чтобы первыми применить свое оружие и это им почти удалось мощный удар из нескольких фаш разрушителей запитанных на силовые поля земли расколол фату на множество осколков различных размеров кои обрушились на мидгард землю все оборонительные системы находившиеся на луне фаты были мгновенно уничтожены также мгновенно погибли все люди, кои управляли этими системами. Введенные в действие над растений защитной системы силового купола лишь частично спасла территория, так как не все силовые установки были достроены, и все же большинство крупных осколков было превращено в пыль, а часть крупных осколков была отброшена от силового купола и перенаправлена в сторону плане в результате чего эти осколки упали в западное море, вызвав волны огромной высоты, кои обрушились на поверхность Антлани. Много больших осколков упало в экваторию нынешнего Тихого океана, что вызвало подвижку материковых плит и множественные извержения вулканов по всей Земле. Кроме того, падение самого крупного осколка, той же области привело к смещению наклона земной оси. Подвижка материковых плит, множественные пустоты и выработки под Антланию привели к ее погружению в глубины вод. Эти события нашли отражение в мифах и преданиях многих народов Земли на разных континентах, как сказание о Великом Вселенском потопе. Но так как над храмами Великой Силы были установлены защитные силовые комплексы, их не смогли разрушить высокие волны. Эти защитные комплексы создавали и обеспечивали полностью автономную жизненную среду, поэтому многие жрецы, торговцы и обслуживающий персонал не погибли, а остались живых благодаря этим защитным системам. Часть верховных жрецов и торговцев воспользовалась вратами мире и скрылась в пекельном мире. Пыль от разрушения силовым куполом растения осколков и пепел от извержения множества вулканов заполнили атмосферу на Мидгард землей. Это привело к понижению температуры на земле и к последующему оледенению полярных областей. Как тут не вспомнить славянский источник, книгу мудрости Перуна, в котором говорится «Ибо используют люди силу стихий Мидгард земли, и уничтожат малую луну и мир свой прекрасный, и повернется тогда сварожий круг, и ужаснутся людские души. Великая ночь окутает Мидгард землю» и огонь небесный уничтожит многие края земли. Там, где цвели прекрасные сады, будут простираться великие пустыни. Вместо жизни родящей суши будут шуметь моря, а там, где плескались волны морей, появятся высокие горы, покрытые вечными снегами. Люди станут прятаться от дождей отравленных, смерть несущих, в пещерах и питаться начнут плотью животных, ибо плоды древесные ядами наполнятся, и многие люди умрут, отведав их пищу. Отравленные потоки воды принесут много смертей детям расы великой и потомкам рода небесного. И страдание людям принесет жажда. Дарий, как говорится излишне хотя их обязательно нужно давать что же значит используют люди силу стихии мидгард земли и уничтожат малую луну или огонь небесный уничтожит многие края земли все это мы уже ранее объяснили на примере использования фарш разрушителей и силового купола растения эта вселенская катастрофа состоялась 13 девять лет назад, на сегодняшний 2021 год современного летоисчисления. После нее наступили времена великой стужи, или, говоря современным языком, наступило великое похолодание. В те тяжелые времена выжили токмы те люди, кои оказались в горных и лесных районах, подземных храмовых сооружениях, не подвергшихся разрушению и затоплению. Оставшиеся в живых жрецы многих народов применяли совместные решения о сокрытии технических знаний, касающих всех видов оружия или систем разрушения, приведших к гибели множества людей и народов. После того, как атмосфера над землей стала очищаться и стала восстанавливаться природа, люди стали чаще выходить из своих укрытий. Вскоре они стали восстанавливать заново свои города и храмы и переселяться в них из своих подземных сооружений. Для возрождающего человечества началось новое лето летоисчисление. В этой связи есть смысл дать систему летоисчислений славян и ариев, существовавшую до описанных выше событий. Эта система летоисчислений указывает на начало важных для славян и ариев событий. Ниже приведенные летоисчисления высчитаны по состоянию на 2000 год современного летоисчисления. Итак. Лето 957 508 – от времени появления богов на Мидгард-Земле. Далее. Лето 604 375 – от времени трех солнц. Лето 460 519 – от времени начала заселения Дарии. Лето 273 895 – от времени хара лето 2011 687 от времени свага лето 185 767 от времени тули лето 165031 от времени тары и начала растения лето 153 365 от времени ассадея Лето 142 991, от времени трех лун. Лето 111 807, от переселения из Дарьи. Лето 106 779, от основания Асгарда Ирийского. Лето 44 545, от сотворения великого Коло-Расения. Лето 40 000 пятое от времени третьего прибытия перуна и лето тринадцать тысяч на сегодняшний день 29 -е. от времени великой стужи как мы видим лет исчислений у славян и арии в допотопное время было очень много и ни одно из них не отменялось так как каждая содержала важную информацию о прошлом и сохраняла память о корнях славянорейских арийских народов. Оставшиеся после потопа жрецы славяно-арийских родов продолжали хранить древние знания, в том числе и о своем прошлом, поэтому часть из них сохранилась до нашего времени и может послужить основой для восстановления всей системы прежних летоисчислений. После потопное время славяне и арии ввели еще одно летоисчисление Оно было связано с победой наших предков над предками китайцев, аримами, Кои попытались захватить территории на севере, принадлежавших России. Я вам по этому поводу делал отдельный фильм, и, в общем-то, я думаю, что вы его смотрели. В результате 7508 лет назад или 7000... 529 на сегодняшний момент современного летоисчисления был сотворен мир в звездном храме, то есть был заключен мирный договор между воюющими сторонами. Но так как на протяжении многих столетий Аримы нарушали мирный договор, то была проложена межа границы между Рассенией и Аримией. Эта межа поначалу была просто обозначена межевыми столбами. Затем по ним стали строиться укрепления, отделявшие россию от Аримии. Постепенно эти укрепления превратились в Великую Китайскую Стену. Строительство Коис завершилось при императоре Циньши Хуанди. Завершение строительства произошло чуть более 2200 лет назад. Славянское летоисчисление использовалось в нашей стране повсеместно, вплоть до начала правления Петра I. Он, находясь под большим влиянием европейских политиков и будучи сам европейцем и авантюристом, последовательно и целенаправленно искоренил последние остатки славянской культуры и нашего славянского прошлого. Лето 7208 он распорядился считать 1700 годом от Рождества Христова. Так верховная власть в России окончательно отказалась от славянского прошлого и наследия предков. Вместо богатейшего наследия предков Петр I, точнее лже Петр, приказал иностранцам написать историю государства Российского. Однако тот, кто забывает свое прошлое, обрекает себя на закобаление и уничтожение. Что, собственно, и происходит со славянами в последние тысячелетие. Вот такие дела, дорогие мои. Затем я заканчиваю. Всем здравия и здравомыслия! Слава роду!